Сейчас, время для мятежничка мятежничка ну что хотите драться ну давайте ну давай хоть по одному входы беги эбони, Айвари, я скучал по вам девочке ты девочка? У. Батон? Тренировка постреляет. Ну, Не давайте вот его зафигачим. Понял. Вот Красный красота. Просто Карусель, карусель Начинает рассказ Дальше слив не знаю Нифига я трафика Это галерея стимпан воу куда я это принц перс о, Кайлина! Кайлина! Нет, отвалите сейчас. О, это Майдан Незалежности, Данте, давай! Подожди. Слава Украине! Данте, ты меня ещё слышишь? Шо, прохи, слуховая пара прохи настроила, да, я тебя слышу. Фынки, шо, я. Работаем на уклонение. Уклонение, уклонение, давай, вот оно. Точно, так, как в принципе. Помога. Давай. Отсюда. Игра окончена. Сын, спортсмен. Сын кого? Тебя нашли. Ты мертвец, как и твоя шлюха. Мать. Я не знаю свою мать, но если я сукин сын, то ты уже не первый!